Предлагаю разнообразить классический рецепт драников и добавить к картофелю кабачок и яблоко. Получается очень вкусно и также хрустяще. Угощайтесь! Если ваши родные не приемлют ничего нового в еде, не переживайте. По вкусу совершенно никто не догадается, что в драниках есть что-то кроме картофеля. Как приготовить драники из картофеля, кабачка и яблока смотрите в пошаговом рецепте. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Картофель, кабачок и яблоко помойте, очистите и натерите на мелкой терке. Кабачок и яблоко можно немного отжать. Добавьте манку, яйцо, соль и специи по вкусу. Все перемешайте и дайте массе 5 минут постоять. Выкладывайте драники столовой ложкой в сковороду с разогретым растительным маслом. Немного разровняйте и жарьте с двух сторон до готовности. Затем выложите на салфетку, чтобы убрать излишки масла. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Подавайте со сметаной и зеленью. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся! Вот что нам понадобится картофель 4-5 штук, кабачок 100-150 грамм, яблоко 1 штука, крупа манная 4 столовые ложки, яйцо куриное 1 штука, соль по вкусу, специи по вкусу, масло растительное 0,5 стакана для жарки, количество порций 1,5-20. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. До новых встреч!